Итак, вот они расходы бюджета Соединенных Штатов Америки, да, которые нужно посмотреть. Социальное обеспечение 956, военные расходы 632 миллиарда долларов, здравоохранение 625, пенсионное обеспечение 491, проценты по госдолгу 379, но это вот в настоящий момент и прочее 1 триллион, не 900 миллиардов, то есть это общий, общий дефицит бюджета, который, который требуется пополнить, то есть, мы тоже будем об этом говорить. До конца 2019 года Америке нужно занять порядка 700 миллиардов долларов правительству для финансирования дефицита бюджета. Кто помнит историю, когда вот, я там даже задавали вопрос, когда проводил вебинар ежемесячный, да, то есть ставки до 10% в долларах взлетели. То есть правительство заняло... 150-200 миллиардов и полностью изъяла ликвидность в Америке долларовая. То есть у банков просто не было овернайт, ставка на, один, на одну ночь привлечения денег взлетела до 10% в валюте. И, соответственно, как раз таки это привело к тому, что я показывал, что сразу же активы на балансе ФРС выросли на 100 миллиардов да, за, за неделю. И по операции в РИПО Банк Филадельфии еще 150 миллиардов дал, то есть порядка 250 миллиардов пришлось дать сразу же в моменте ликвидности, чтобы это непосредственно погасить. Но до конца года, ребят, еще 700 миллиардов надо.